Всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, и с вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в Doom Eternal. Давно я уже хотел поиграть в эту игрушечку, в этот офигенный мясной шутерок, но все никак почему-то не приводился а, случай. Ну теперь же все в порядке. Ну что ж, коротко про Doom Eternal. Это у нас, значит, меш... мясной э, шутер класса 3А, который позволяет вам вытворять просто немыслимые какие-то вещи на поле брани. Вот на эти с вами вещи мы сейчас с вами, друзья, и посмотрим. Ну, а ты, зритель, запасайся чаечком, печеньками и приятного тебе просмотра. Также не забывай нажимать на лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну и мы, естественно, начинаем совершенно новую кампанию и совершенно в новую ячейчку ее сохраняем. Уровень сложности я, наверное, выберу какой-нибудь средний. Пусть это будет сделай мне больно. Да-да-да. Давайте, ребятки, выберем более-менее средний уровень сложности. Я думаю, на нем будет достаточно комфортно э, играться. Ад на земле. Против всех исчадей из глубин преисподней. Против всех нечестивцев рода людского. Против легионов мы выставим тебя одного. Рви и кромсай, пока не иссякнут. Хорошо. Кого кромсай? Кого рви? Что произошло-то? Видите меня в курс дела, пожалуйста. Уважаемый диктор, черт возьми. Где-то мы в космосе, я так понимаю. О, это, я так понимаю, на Землю похоже. Это луна. Луна полуразрушенная. Опа. Потери исчисляются миллиардами. Они Какая-то трагедия у нас на планете Земля, я так понимаю. Вся планета испещрена какими-то знаками. Нам лишь сим Дьявольской символикой. Тут, я так понимаю, наш главный герой, Думсгай. Наконец-то, чуваки! Нам показали его! Нам показали этого парня. Жреца преисподней. Понятно. Давай перед гуй. В настоящий Готов... момент захватчики контролируют почти две трети планеты. О как! Серьезные на самом деле события у нас. Захватывают планету. Мы заперли говари жирафа и сподней. Среднечная. Но сигнал весьма нестабилен. Где-то в Америке. Хороший таким Каким только торт вовы. резать. на день рождения? Ну что ж, наш парень, я так понимаю, собирается. Сейчас будем выдвигаться. Это так, портал открыт. Так, мы готовы. Думать, тернул, друзья, Думать, тернул. добро пожаловать в этот мясной шутерец. Сейчас будем вместе с вами смотреть на что, что он нам интересного продемонстрирует. Да, игрушечка, ребятки, уже не сильно новая. Ну, как не новая, в этом году она, я так понимаю, вышла. Сейчас будем ее тестить. Так, ну что ж, поехали, друзья, поехали. Так, а, почему я не играл в него раньше? Да потому что, друзья, у меня, как говорится, велосипеда не было Как говорил наш знакомый Печкин, да, почтальон Не было у нас, друзья, велосипеда, на котором можно было кататься А теперь, собственно говоря, у нас есть Игрушечка Игрушечка тянет более-менее нормально на нашем компе И теперь мы в нее будем, естественно, играть Так, ну что ж, доберитесь до покоев э, Ди... Диага Нилакса. Я так понимаю, это тот самый наш жрец Которому мы должны навалять по Так, дверь открываем так что, тут такое нам тут дают ребят, подсказочки То есть, зверские убийства, если нанести демону достаточно урона, его можно оглушить Оглушенные демоны начинают мерцать а, Пройдите, подойдите вплотную, нажмите Е или мышку 4, чтобы совершить звесь, зверское убийство а, Зверские убитые враги всегда оставляют после себя здоровье Чем меньше у вас здоровья, тем больше здоровья будут оставлять после себя а, демоны Е, чтобы закрыть, а, выполните а, зверское убийство Так, ну что ж, ого, ни хрена себе ему не повезло, вы видели? Ой-ой-ой, еще один еще один, друзья, так, тебе, похоже, тоже надо зверское убийство сделать, так, есть такое дело, ой, еще один, они все пытаются меня нагнуть, но ни хрена у вас не получится, потому что я чертов, чертов думсгай, черт возьми, вы не слышали про меня, кто я такой, я просто убийца демонов, а вот эта пила в этом мне поможет, так, ну что ж, очень хорошее приобретение на самом деле, давайте посмотрим. Ага, в тестовую комнату нас сразу же пускают Нажмите C, чтобы мгновенно распилить демона и пополнить боезапас Бензопила расходы топлива. канистры с топливом позволяют заправить бензопилу одна точка, топлива, топ, одна, одна точка топлива постепенно восстанавливается со временем Так, ну что ж, принято понято, давайте попробуем, где враги? Вот они появились. Вот они появились, алкаши. Ну что ж, давайте попробуем. Ой, ребята, это реально жесткая расчлененка. Надеюсь, меня не заблокируют. Да, после такой расчлененки на ютубчике. Так, я надеюсь, что нет. Потому что, потому что, ребятки, тут, в принципе, не за что блокировать. Как говорится, наш ютубчик и не такое видал, да? Поэтому расчлененочка, думаю, нам здесь не повредит. Так, вопросик, как же до тебя добраться? Секундочку, друзья, есть определенный какой-то секрет здесь. Так, так, так, нам надо как-то попробовать добраться до этого вопроса. Я так понимаю, это типа секретное место какое-то. И мы должны придумать, как же добраться. Ой -ой, ой ой, ой, ой! мы вот так вот с одного удара можем ломать стены. Ни хрена. Я, конечно, знал, что наш парень достаточно мощный, но не, ста... не до такой же степени, чтобы с одного удара ломать бетонные стены. Да, друзья, он у нас так могет. Так, вот он и вопросик. Так, двойной прыжок. Отлично. Это что за кукла такая? Надена, игрушка зомби-землянин. Отлично. Я думаю, определенно пригодится с, с, с багрем ее какому-нибудь бары я обязательно. Где демоны? Давайте, ребятки, осторожней Сдвигаемые объекты Так, нам что, патроны не нужны, что ли, я не понял У нас всего 16 патронов Родной, ты совсем, что ли, шалел? Какой нафиг 16 патронов? Давай, бери Не хочет наш парень брать Ну, ладненько, давайте, движемся дальше Так, ну что ж, двойной прыжок Это я умею, это можно не читать Так, ну что, поехали Так, заходим наверх Наверх нам, я так понимаю, надо Давайте залезем на этот, на этот ящичек И выдвигаемся Так, что у нас тут такое? Опачки, бронька нам пригодится Аптечечка нам не нужна так, так, так. А это что за фиговина такая? Так, что это такое? Давайте посмотрим. Так, смотрим. Руководство по выбору модификации оружия. Это экран выбора модификации оружия. Воспользуйтесь мод-ботом, чтобы открыть модификацию для доступного оружия. Модификации расширяют возможности вашего оружия. Черт возьми, гадалки не ходи, а я-то, блин, не знал. Так, ну что ж, бомбы-липучки. Зажмите мышь 2, чтобы превратить боевой дробовик в гранатомет, способный выпустить до 5 бомб. Липучек Так, вот это, наверное, мне пригодится Или же стрельба очередями Зажмите мышь-2, чтобы превратить боевой дробовик В полностью автоматическое оружие Так, ну, наверное, я, ребят, бомбы сначала возьму Давайте попробуем, приобретем бомбы-липучки а, Как по мне, так они, наверное, гораздо пока лучше будут Так, отлично так, э, модификация оружия Для активации модификации оружия Нажмите или удержите мышку э, 2 А затем нажмите мышь 1, чтобы выстрелить Откройте досье, чтобы прочитать подробные описания модификации Осма Осматривайте местность в поисках модботов, расширяющих функции вашего оружия Так, ну что, я понял Будем искать модботов Здорово, друзья! Ну что, не ждали меня? А я, а я, блин, нарисовался такой красивый Так, шаткие стены Шаткие стены покрыты трещинами Их можно, я так понимаю, ломать Да я уж понял с одного удара, на и все Так, ну что, ребят, мы заходим в жаркую комнатку Где сейчас нам предстоит обиться Так, ну что, здорово, пацаны, вы не ждали? Да, я как всегда, ребят, прикажу внезапно так, этих типов мы, наверное, порежем. Да, ребят, это у нас прежде всего очень динамический шутанчик, э, в котором, ребят, стоять просто-напросто никогда э, нельзя. Нужно всегда действовать, черт возьми, два раза выстрел, три. И ни разу. Ой-ой-ой, вот это, ребят, жестко было, конечно, жестко. Я мажу. Так, ну что, попробуем на тебе бензопилу нашу. Отлично, отлично. Как просто-напросто масло. Не попадая в этого, типа, так, ребят, не забываем убивать зверскими убийствами, потому что зверские убийства нам всегда дают бонусы в том плане, что мы восстанавливаем кое-какие ресурсы. А где наш, ребятки, дробовичок новенький? Давайте испытаем на этих парнях. Опа! Липучка, мимо! Мимо, друзья, нихрена так-то, нехило липучечка жахает. Ну-ка, держи, не, не получается Надо бы более медленных врагов каких то находить, чтобы использовать свои бомбы-липучки Так, на ком мне восстановить мое ХП? На ком бы, ребят, восстановить Да, я не понял Так, секундочку, вот этого парня мы сейчас распилим Отлично, хорошо, пошел Так, еще один, отличненько, да Это мы сейчас бензопилой орудуем Ой-ой-ой, жестко, а Нехило, короче, приходится здесь нашим врагам Они просто-напросто страдают, да Не на того, как говорится, напали Есть такое мясо, еще мясо больше нам нужно мяса Так, ладненько, сконцентрируемся на главном Где здесь босс? Вызывайте босса уже Я давно хотел попробовать бомбу-липучку Но все, никак не могу найти себе цель Вот на тебе, наверное, попробуем Ну-ка, ребятки, отлично, с одного удара просто Отлично, ребятки, комбинация Бомба-липучка, это, конечно, топовое оружие Пока что, которое доступно мне Так, не забываем добивать Так, секундочку, ты куда-то, смотрю, разогнался Не в того стреляешь, я уже с другой стороны давным-давно Так, ты у вас кто такой? Так, держи Конечности оторвала тебе парочку. Блин, ну это, ребят, жестко, конечно. Жестко, очень жесткие убийства здесь у нас происходят, да. Но это же демоны, че с них взять, ребятки. Демонов не жалко, их надо просто-напросто кромсать во все щели. Так, ну что ж, первую, я так понимаю, точечку мы прошли. Первое место слишком много мы даже не потратили своих ресурсиков. Просто-напросто бегали, всех расчленяли. Какие-то секреты, может быть, здесь есть? Давайте посмотрим. Так, ну что ж, заходим сюда на тапчик и мы видим, что здесь, в принципе, ничего не показывается. Это у нас, я так понимаю, было просто место а, битвы. Ладно, продвигаемся тогда дальше. Так, ну что такое здесь такое у вас в коробочках. елы палы как же, ребятки, их зафаршировали. Просто мясо какое-то. Смотрите, ребятки, как здесь а, с людьми а, обходятся совсем-то нехорошо. Ребят, у вас тут полная антис антисанитария я так посмотрю, да? Надо бы срочно что-то с этим делать Так вы откуда, парни? Я с вами что, не закончил, что ли, или как? Опа, промазал, давай еще раз, что ты можешь? Ну что ты можешь? Так, давайте ну, Что-нибудь у нем надо использовать, давайте, ребятки, пилу попробуем Ха-ха, просто, друзья Веселуха, блин, они просто рас Распадаются на части Так, ну что ж, идем дальше, я так понимаю, я в правильном направлении Двигаюсь или же нет? Нет, друзья Я, по-моему, отсюда пришел, так, нам нужно туда Что-то как-то мотает сильно, а? Что-то реально мотает, какие-то странные удары и как-то прям меня прямо в это, из стороны в сторону кидает. Так, ладно, пойдемте сюда, посмотрим, что у нас здесь интересного. Какую-то мы взяли, ребятки, штуковину. Давайте посмотрим адские баржи. А, возвышаясь на плечах могучих рабов, жрецы преисподней. Так, надо вот так вот, да? жрецы преисподней командовали вторжением в мир смертных раб пленный титан а, пре, преисподней а, пер, переносил храма жрецов к боевым рубежам чтобы жрецы смогли следить за натиском сил ада из безопасного укрепления. А, сидя в храме, жрецы излучали мощные псионические волны, которые укрепляли, укрепляли дисциплину среди свирепых воинов ада и повышали их боевую эффективность. Раб неуязвим до, для обычного оружия, а что оборонительные силы комитета, так что об... Силы комитета не смогли его уничтожить Чтобы вывести титана из строя Нужно разорвать его пси психокинетическую связь со жрецом Но для этого необходимо проникнуть а, в храм Ну что ж, принято понято Принято понято, ребятки Выдвигаемся дальше Так, ну что ж, влавываемся Так, что тут за такое? Что, что... А вот и ты, да? Здорово! Ну ты что тут творишь-то? Я не понял Моя душа под, защитой. под чьей защитой? Вы что мы не можем? Все мы можем он мне сказал, что я что-то не могу ой, ой ой ой ой конечно, жестко пришлось этому парню Мы его просто-напросто порвали, я смотрю, да Так, что-то корона, я смотрю, плохо идет Так, держи, отлично Теперь будет выглядеть гораздо лучше Что-то нас как-то трясет сильно, друзья Что-то подтряхивает нас как-то, да Я думаю, надо уже выбираться отсюда Давайте выходим Так, выходим, друзья Я так понимаю, мы сейчас как раз-таки ходим на вот этой огромной барже какой-то, да на Титане Ага, так оно и есть Ой-ой-ой, вот это махина, однако Да-да-да, я заметил Я понял, что мы его ликвидировали Отлично Так, ну что ж, выдвигаемся Жрецов у нас куча, я так понимаю, такого, такого плана Надо нам всех их истреблять Ну что ж, выдвигаемся, друзья Так, ну что ж, проверяем наше оружие Вроде все нормально, вроде у нас патронов Достаточное количество. Так, продолжаем, друзья, спасать планету от вторжения демонов. Вы только посмотрите, что они тут натворили с нашим миром. Это у нас какой-то город, я так понимаю, да, в котором совершенно ничего живого не осталось. Просто адские а, руины. Какая-то заметочка у нас по какому-то как-демону появилась. Прочитаю как-нибудь на досуге. Так, выживших часть. На первое нажмите tab, чтобы прочитать. Смотрим, друзья. Ёлы-палы. Так, с каждым днем темп продвижения адского воинства растет. Почти две трети планеты под контролем демонов. Большая часть землян погибла в первые месяцы вторжения, когда практически всё, все оборудование, а все оборудование на Земле пришло в негодность. Силы при исходе столкнулись с ожесточенным вооружением Сопротивление так удалось выиграть достаточно времени, чтобы эваку... эвакуировать часть мирного населения в многочисленные убежища, изолированные от внешнего мира. Однако демонов становилось все больше и одного за другим этим убежища были обнаружены и уничтожены. Большая часть земной поверхности стала непригодной для жизни из-за заполнивших планету Сиру а преисподней и начатого ими терраформирования, а отравившего воздух и сделавшего его непригодным для Дыхание. Вон оно что, друзья, вы только посмотрите, а Америка, я так понимаю, полностью, смотрите, во власти демонов, другие континенты, а, Южная Америка, Африка, Россия, даже, а, Россия, ребятки, самая пустая осталась, то есть практически в России демонов пока еще и нет, но уже наступление, я так понимаю, в районе Москвы где-то идет, мы можем вот так вот увеличить, да, карту, а, да, вторжение, конечно же, вот здесь вот больше всего, я смотрю, за, за, застало врасплох людей, а здесь же надо, на, на других категориях Австралия, кстати, вообще без вторжения пока что <смех> Повезло людям Они там просто-напросто а, шикуют Так как нет к ним, видимо, а, поступа нормального через океан Ну что ж, друзья, по попытаемся положить конец этому сопротивлению Выдвигаемся дальше Так, ну что ж, еще один бот а, Что же прокачать? Давайте попробуем сделаем стрельбу очередями На наш дробовик да-да-да, достигнуто, сделали мы стрельбу очередями, нам это определенно пригодится, давай сюда, так, секундочку а, Смена модификации оружия, нажмите F, чтобы сменить модификацию оружия Так, давайте попробуем, опа, и все что ли? Как быстро? Так, это у нас дробовик А вот так вот у нас дробовик превращается в автоматический дробовик, нифига себе, так, ладненько Принтер понято, но мне больше всего нравится вот этот стандартный дробовичок Который стреляет одиночным темпом И может а, может пучками их переначить Так, ну что ж, ребят продвигаемся дальше Нам нужно спасти планету все-таки, как-никак Отметка цели указывает на текущую цель а, Она есть и на компасе, и на карте Нажмите а, Alt, чтобы отметка высветилась на дисплее Так, ну что ж, давайте попробуем, друзья Левый Alt Вот она, вижу Ага, во, нажимаем, когда она более, более сильнее начинает мерсать Замечательно, так а, Прервите заседание совета а, Диагов Ну что ж, ребятки, пойдемте Прервем, наконец-таки, вторжение уже, да? Опа, опять пацаны. Пацаны все знакомые с района, да? Здорово, что ли? Опа. Одного уже, смотрите, перекосило. Второй здоровенько. Еще один. Так, там, смотри, у тебя есть взрывная штуковина сзади. Отлично. Хорошо ты горишь, я смотрю. Так. Надо бы на вас мне, наверное, что-то поиметь. Да хотя, что с них иметь-то? У меня, в принципе, все нормально. Вот тебя мы поимеем сейчас отлично. Так, расчленили просто-напросто его пополам. Так, как бы мне спуститься-то, чтобы ножки не поломать мои хилы? Где тут спуск у вас? Есть тут? Нет какой-нибудь спуск? Давайте попробуем отсюда что-нибудь спуститься. Так, ну что, ребятки, здоровенько! Приветствую вас! Приветствую вас, демоны! Что-то я смотрю, вы здесь вас совсем оборзели. Нет на вас управы? Отойди, отойди, родной. Не видишь, я тут работаю, да. У меня работа простая, как говорится, не жалуюсь Ходить просто-напросто крошить налево-направо вас, грязных демонов Так, куда надо еще нам? Куда нам можно еще переместиться? Так, нам, я так понимаю, предлагают куда-то прыгнуть вот туда А внизу-то я не был Тут у нас что внизу? Тут много вот этих вот а, алкашей, я их называю Простые обычные демоны, рядовые Это какие-то более похожие на людей Голову держи Вмял ему я как следует Так, ну что ж, ребят, идем дальше Что я могу сказать? Продолжаем играть в Думы Eternal Нам необходимо спасти планету От э, вторжения демонов Так, берем вот эти все штучки Забираем, да. Ой-ой-ой, хорошо, конечно, решает. Двойной прыжок просто-напросто решает. И тут у нас, значит, слабое место. Арахнатрон. Ой-ой-ой. У многих демонов есть слабые места. Попадания, по которым а, будут наносить им больше урона. И даже могут лишить определенных способностей. Слабые места мигают красным при попаданиях. Так, арахнатрон дальнобойный демон-воитель. Его слабое место. Турели. Если ее уничтожить, он не сможет атаковать на расстоянии. Обратитесь к кодексу, чтобы узнать все о слабых местах. Демонов. Принято, понято. Ну что ж, продолжаем. Где этот самый Арахнатрон? Про какого-то Арахнатрахатрона нам сейчас говорили. Так, ну-ка отвали. Отвали, паскуда. Так, отлично. Одного, значит, зарешали мы. Ой-ой-ой, я, похоже, нашел его. Я нашел этого парня. Так, у нас есть, ребятки, специальная, специальный сюрприз для этого парня. Не вижу, где он прячется. Не вижу я, ребятки, этого парня. Блин, отстань же. Ой-ой-ой, жестко, жестко, конечно, жестко полетело. Пока что по мне. Ой-ой-ой, вот он, этот парень. Давайте попробуем его липучками сейчас одолеть держи держи отлично пока что у него я смотрю пушку я еще не снес так секундочку не вижу этого парня тихо тихо тихо где он держи давай держи держи побольше получше держи не могу я ребята мы никак вести его липучку так давайте его взломаем то съешь, это. съешь -ка это одно из своих сна... один из своих снарядов я ему засунул в одно место так давайте ребят восстанавливаемся так секундочку что-то у вас тут много я смотрю пацаны там кто у нас так бабахает я не понял на держи Боец дальнего боя, как говорится, да, быстро отписан, да. Ребят, на самом деле очень динамично все здесь происходит, просто я немножко кашу иногда, не попадаю, своих оппонентов, врагов, но расчлененка здесь вообще классно, мне нравится. Так, уходим, ребят, с линии огня, уходим, уходим, просто-напросто надо восстанавливать хпшечку нам. Так, вот сюда вот давайте пройдем, отлично, да, нужно здесь динамически бегать, да, убивать всех подряд, кого мы встретим на нашем пути. Ну и, конечно, не забывать, конечно, здесь очень много вариаций вот этих вот быстрых убийств, зверских они называются. Просто жуткая расчлененка, мне это нравится определенно. Так, ребят, одна пила осталась, что ли, у меня? Патроны закончились? Вы что, серьезно? С патронами такая здесь беда, что ли? Так, ну-ка, иди-ка сюда, мне нужны патроны. Патроны, кстати, восстанавливаются, когда мы убиваем этих парней. Так, секундочку, что-то мы открыли. Скакали, скакали и открыли двери. Так, идем дальше. Хорош буянить, родной. Праздник был вчера, а ты до сих пор еще не можешь никак отойти. Продвигаемся дальше. какие странные звуки. Где-то где кто-то еще есть, я так понимаю. Давайте исследуем территорию. Так. Давайте здесь посмотрим. Давайте здесь посмотрим. Патрончики обязательно нужны. Так, чем вот эти бочки не взрываю? Кстати говоря, их можно еще и толкать. Это, я так понимаю, взрывоопасные бочки, при попадании в которых. Бабахает, ё-моё, какой здоровый, а Я так понимаю, это силы сопротивления Людского, да, то есть Вот огромный какой-то титан, которому очень сильно а, Досталось, его просто-напросто а, Смелит Ты откуда взялся вообще, я не понял Откуда у вас вообще таких берут? Так, ну что ж, друзья Продолжаем, дальше движемся а, Хватит уже застаиваться, как говорится, на одном месте Давайте уже двигаться а, Вперед, давайте посмотрим карту на правильном левом пути Да, мы, ребят, на правильном пути надо продвигаться дальше Так, прыжки нам помогут в этом Ой, вот это, кстати, топливо для бензопилы Оно нам тоже пригодится так, продвигаемся дальше, мы не стоим на месте Так, что это такое? Колесо выбора оружия Я так понимаю, мы пушечку новую взяли Ну-ка, давайте посмотрим ой ой ой ой, -ой, -ой. тяжелая пушечка Ха -ха. вот это я понимаю Вот теперь заживем, как говорится Сейчас будем все тестировать Я прям с нетерпением хочу протестировать ее Так, это что такое? Давай нажмем, посмотрим так что картографические посты позитив-картографический пост вы откроете всю карту, посмотрев на нее можно в соответствующем разделе досие ТАП. Также на вашей карте по мере разведки территории будут отмечаться ценные предметы, так что не забывайте регулярно на нее поглядывать. ТАП, чтобы закрыть, откройте. Так, это все принято понято, давайте, ребят, посмотрим, что нам открывается. Да, я вижу, что мы всю карту от открыли целиком и полностью, теперь мы можем посмотреть, где нас что находится. Какой-то вопросец сзади я прошел и так его и не нашел, да. Нам нужно лучше, друзья, шарятся по а, уровням для того, чтобы а, находить всякие а, ништячки. Ну что ж, ладно, что сделано, то сделано. Движемся дальше. Да. Зеленым, кстати, подсвечивается та область, по которой мы реально вот прошлись и вроде бы как посмотрели все. Так, ну что, движемся. Нам нужно двигаться, ни в коем случае не стоим а, на месте. Так, ну что, пушечку-то будем тестить, наверное. Так, раз, два удара, восемь дырок. Так, парни, вы что-то, я смотрю, совсем хмурый. Давайте я вам помогу, что ли. Опа, раз. Давай развлечемся, что ли. Так, на, держи по мордам. Хорошо, он тут ломает их вообще просто как спички. Так, что-то я слышу звуки борьбы какие-то странные. Здорово, пацаны. Звуки борьбы меня всегда привлекают. Да, я очень падки на такие вещи. Давайте мы сейчас поразвлечемся, поразвлекаемся, что ли, с вами. Я так понимаю, там где-то есть этот арахнотрон, который пускает огромное количество м -м, плазмы или нет его пока что еще улетел ушел или нет его этот парень. Так, давайте мы сейчас выстрелим тем парня поможем так здорово ио мое вы что тут против друг друга они ребят против друг друга похоже воюют как так-то вы же своих не должны бить вроде а насколько я понимаю а они все равно мочат друг друга налево и направо так ладно мы тут разобрались там что-то я не понял ой арахнатрон опять здорово друган давно тебя не видел я так давайте попробуем мы наваляем сейчас как следует я знаю его слабые места будем стараться в них попадать отлично вроде бы я сломал ему пушку но не до конца Так, куда он ушел? Давайте попробуем разобраться с этим типом Ёлы-палы Как здесь все опасно, реально здесь опасно Он, он стреляет какими-то разрывными пульками Где этот архнотрон? Давайте постараемся его убить Да блин, какой он резкий, смотрите, что творится Ой-ой-ой, почти меня вырубили Почти, друзья, меня успокоили Но меня не так-то просто успокоить Все, патроны закончились Патронов нет вообще Одна пила только осталась Вы что, серьезно, что ли? Вы что серьезно бачку оставили без патронов что ли? Я не понимаю. Дайте мне патронов срочненько так да, ребят, лучше здесь прыгать, пульсировать всегда, да, никак иначе здесь нельзя. На ну, кота дико. Так, где кого можно порвать на части? Кого можно порвать на части? Кому дать по мордан Так, давай, дайте, дайте, дайте кого-нибудь успокоить, потому что нужно, ребят, восстанавливать капейшечку. Так, так, так. О, как жестко он бьет, а! Все-таки, ребят, не, не, на, не на самом легком уровне сложности играя, поэтому нужно здесь как-то немножечко а, осторожничать. На, держи. Патронов, рит... Патронов, кстати, здесь всегда не хватает. Сзади, Сзади подошел. Да, патроны нужно всегда. За патронами надо всегда следить, потому что это очень-очень здесь критичный момент. Так, ну что, мы здесь все, все прошли или же нет? А, надо бы зайти куда? Куда вот сейчас мы смотрим? Там где-то есть, ребятки, какой-то бонус, да, вот там вот. Мы сейчас туда сходим и там его и заберем. Так, секундочку. Это все мы забираем. Аптечечка мне пригодится. Патроны тоже забираем. Давайте дробовичок, наверное, сейчас включим. Кстати, оружие здесь перезаряжается автоматически. Не приходится мне крепить на клавишу R абсолютно всегда. Ты буяни буянишь, успокойся. Абсолютно всегда, друзья, у нас оружие перезаряжается само по себе. Так, три выстрела надо этому парню, чтобы он успокоился. На! Так, два... Да, главное, ребят, грамотно раздавать по пульке этим чувакам. На, люблю, ребят, это дело, люблю, люблю, я вминать головы моих, значит, оппонентов. Вы их же Ты Что-то, смотрю, здесь совсем разбушевался Вроде такой маленький, а такой противный Так, отлично, разобрались мы с этой недо проблемой, ты там, что-то, смотрю, тоже Издалека настреливаешь такой, такой бодрый весь, смотрите, что творит А так, смотрим, что у нас тут дальше а, Преодоление стен, цепляйтесь за неровные стены Нажимая Е или мышку 4 Чтобы карабкаться по стенам, используйте ВС Ну, это принято, понято так, ну что ж, давайте попробуем Так, что-то я с тобой, смотрю, не закончил Давай-ка отсюда, вали уже Так, ну что, смотри, что смотрим, ребятки, что мы здесь а, Не... Взяли, Давайте перепрыгнем туда. Оба! Да, все легко и просто. Я думал, гораздо сложнее будет в этом плане, но нет. Все достаточно легко и все достаточно просто. Здесь есть какая-то плюшка. Я так понимаю, мы уже ее достигли. Так, вот она. Желтая карточка. Желтый ключ-карта, да, с помощью которого мы открываем. Так, ты кто такой? Ты откуда здесь вообще взялся? Я не понял. Здорово. Здорово, просто здорово, лучше быть не может Тут, смотрю, битва прям какая-то разгорелась Надо бы срочно утихомирить парней На, по потанцуем, что ли, нет? Потанцевали, хватит уже Получай, получай, давай уже отсюда, вали Блин, всегда патроны заканчиваются Так, ну что ж, а первое задание, значит, так Мы проходим дальше И смотрим, что у нас здесь Это, я так понимаю, спуск в метро Откуда? Откуда ты взялся? спуск в метро, где у нас летят какие-то снаряды на нас. Нифига себе, надо здесь быть осторожней. Так, вот у нас снаряд пролетел. Давайте здесь будем аккуратнее. Так, заходим сюда. Оба. Да здесь как-то жестко прям вообще. Жестко, жестко вообще. Так, иди отсюда! Еще одного бугая утихомерили. Так. Ну-ка давайте отсюда. Все рассосались. Рассосались, я говорю! Отлично! Блин, патронов всегда не хватает. В этом, ребятки, противостоянии нам всегда не хватает патронов. Наш парень всегда от этого страдает. Даже, ребята, в винтовки не осталось патронов. Вообще, вы что, серьезно? Чем я буду биться-то против демонов? С кулаками, что ли, или как? Блин, это взрыв взрыв взрывашки эти остались еще до сих пор. Оп, вроде бы ушел. Так, здорово! А да, блин! Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! <мазать> ну, хорошо, хоть пила осталась еще. Хотя бы не всего меня лишили. Чего она там базарила? Вы слышали? Нет, что баба пробазарила? Она вроде бы говорила, что что-то про очищение земли. Краем муха, я ее успел услышать. Ну да ладно, очистим мы землю, не несите. Так, ну что, поехали дальше, что у нас тут? Опять такие же тукенцы. И арахнатрон, нифига себе, давайте попробуем его с помощью наших липучек. Надержи! держи. Ой-ой-ой-ой, близко было, это, ребят, было близко Хит, ко мне же. Так, пытаемся, пытаемся, убиваем его. Этого парня нужно срочно вырубить или он вырубит нас? Это, ребят, было очень жестко, смотрите, что творится, нифига себе я не думал, что здесь можно откиснуть, но отказывается, ребятки, мы можем здесь откиснуть, если мы будем никак-то не, не так вести бои. Ребят, нужно быть очень динамичными и очень аккуратными в этом плане. Так, ну что ж, мы продолжаем с определенной контрольной а, точечки. Опять с этого а, метро. Стараемся не попадаться на эти шарики. Так, откисаем, ребятки, откисаем потихонечку. Что-то я на пролом как-то лезу, так нельзя делать. Ну-ка, иди оттуда, пьяница. Алкоголик, ты что возьми, а Толик местный алкоголик, блин. Хорош уже буянец здесь. Я здесь, черт возьми, закон. Блин, не только я это сказал. И сразу же у меня произошел чик. Постараемся всех распилить бензопилой, пока у нас есть топляк. Кто там так жестко жахает? Откуда? Ты откуда, черт возьми? Тебя же не было в прошлый раз здесь. Ты откуда, Толя? Здорово. Ну-ка давай побазарим с тобой. Так, отлично, есть. Есть такое дело. Так, главное вот на эти штуки не попадаться. Ой-ой-ой, жарко как здесь. Жарко, друзья, жарко, очень жарко. Так, тихо, слушай тебя. Я тебя понял, да, будем очищать Где, ребятки, арахнотроны? Здесь точно он был? Я помню, что он здесь есть Вот он уже начинает, ребятки, жахать Так, на, держи Какой же он веский, собака такая, а? Ну-ка, держи, сейчас я для... На этот раз я вроде припас для тебя очень много бомб Попытаемся вынести этому парня Блин, да что ж такое, а? Не получается, так, иди сюда, иди сюда Так, отлично, ребятки Вот это я понимаю, вот это жесть Так, не понял Давайте мы немножко подхилимся. Нам, ребят, срочно надо... Да что ж ты будешь делать-то? Куда-то я стреляю, не пойму куда. Это просто жесть какая-то. Я не вижу, куда я стреляю. Так, надо было его не добивать до конца оставить, Пускай бы а, принес мне каких-нибудь плодов, то есть а, подхилил бы меня. А, тут аптечечка есть, замечательно. Так, ну что ж, ребят, продолжаем играть в Doom это а, Это, как говорится, игра действий, да, тут, как говорится, слова ничего не значат. Тут надо просто-напросто действовать, да. И то, что я болтаю, это очень сильно меня, на самом деле, отвлекает. Но ничего страшного, будем, как говорится... Ой-ой-ой-ой-ой, словил я плюшку! Вы видели, как это было жестко? Ну, ладненько, я думаю, мы с этого... Не, как говорится, не откиснем Благо, что у нас был вроде бы щит Так, ладненько, продвигаемся дальше Давайте патрончики восстановим Всего 60 у нас патронов для этой а, пушечки Я вижу, у нас тут на пути попался дрончик Давайте его тоже обыщем Так, ну что ж, а, пора бы нам а, апнуть Наше новое... Оружие, да, модифицировать его Вот это, кстати, мы уже не можем модифицировать, это не можем А вот нашу, кстати, винтовочку мы сможем Давайте попробуем микроракеты на нее поставим, да Я думаю, что это, эта штучка будет очень даже а, полезна Да, давайте, ребятки, микроракетами сейчас ее проапгрейдим И посмотрим, как же у нас наша пушечка с микроракетами будет себя вести. Очень хочу я уже это продемонстрировать вам. Так, секундочку. Ой-ой-ой-ой. Я думаю, что вот эту штуку надо использовать тогда, когда а, против нас огромное количество а, врагов выступает. Так, что у нас тут еще есть? Аптечка нам пригодится определенно. Там, по-моему, кто-то остался. Это что за хреновина? Давайте посмотрим. Так, осколочная граната. Нажмите левый Ctrl или мышку 3, чтобы выпустить гранату, которая мгновенно взрывается при, под... при попадании в демона. Такой взрыв дезориентирует поври... пораженных им демонов. Используйте его в сочетании с другим видом оружия. Осколочная граната медленно перезаряжается со временем. Ну что ж, ой-ой-ой-ой-ой. Надо бы эту, эту штуковину использовать по назначению. О, как, как это? Как знаете, как будто хищник себе поставил пушечку на свое плечо и сейчас с этой пушечки будет... Жахать. Ну что ж, давайте, ребятки, тестить, врываемся. Слабое место кака-демона. демон мощный демон, воитель, кусающий жертву в ближнем бою. Если вам удастся попасть в открытую пасть по какадемона, бомбой, липучкой или осколочной гранатой, вы тотчас оглушите его. Обратитесь к кодексу. Так, ну что ж, принято, давайте будем смотреть, как же можно этого парня усмирить. Где он? Нам сказали про кака-демона. А как, кстати, туда попасть? Оп! прыгнул. Я просто это. Я просто, друзья, берегу в двойной прыжок. Опа, отлично, надо было оказывается просто-напросто уже в процессе включить двойной прыжок, но что-то как-то у меня не получалось Ладненько, поехали, здорово, танцы начинаются с бубном, хорошо, начинаются танцы с бубном Так, откуда, а откуда этот тип взялся, он у нас значит с ближнего боя, смотрите, хренача Нака-нака, он скушал, друзья, он скушал нашу гранату и теперь можно ему вырвать глазик Был как одемон и, как говорится, кончился так, ты что-то против имеешь? Не понял я. Так, отлично, с этим тоже мы разобрались. Давайте, ребятки, потихонечку. Так, этот парень тут тоже, смотрю бушует. По мордам, по мордам! Да, он не, не, не канает, друзья, по мордам этому парню. Он какой-то устойчивый к этому всему делу. Ну, давайте, да, попробуем вот так. Ой, как вас здесь много, а вам тоже, наверное, гранатка не помешает. Так, давайте, ребятки, попробуем. У нас же есть... Ой, этого здоровяка так просто... Так, просто тоже не вырубишь, так получай. Так, давайте, ребят, переключимся все-таки вот на эту штуковину. Давайте попробуем. Ну-ка. Вот. Ой, как хорошо-то как идет. Смотрите, что творится. А, хо -хо, просто на куски. Хорошая, кстати, пушечка. Очень хорошая у нее функционал. Много-получай. Ну Разрывными. Не, разрывные нужны для того, чтобы. Ну, для большего количества, я так понимаю, народу. А сейчас их использовать, думаю, смысла пока что. А, нет, за все цепляется наш парень. Просто за все подряд. На капу чи -ка. Так, хорошо, пока что все хорошо у нас Давайте сходим вот за этой штуковиной Там где-то демоны у нас прыгают Бухуют что-то постоянно Ну-ка отсюда пошел вон. так еще один Ой-ой-ой-ой, опять парнишка Секундочку не, ты не понял, как надо обращаться со старшим, как надо разговаривать. Похоже, он не понял. А ты тоже не понял. Надо всем объяснить. Надо, друзья, всем объяснять, как надо разговаривать со старшими. Здорово! Ты что-то там хотел замахнуться на меня, я как понял, да? Не получилось, ребят. Так, давайте, ребят. Вы давайте уже идите на дискотеку куда-нибудь. Здесь он ой, ой откуда этот парень про появился? Вы смотрите на него, а? Так, секундочку. Я не понял, откуда он появился. Ну-ка, по... ну давайте давайте его на шпигун как следует. Наш пигу его как следует. Ну все, родной кончился. Быстро, кстати, я из этой пушки его расстрелял. Но, как говорится, все патроны потратил. Есть такое дело. Ну-ка, иди-ка сюда. Мне нужно срочно. Ага. Так, еще один выскочил. Арахноид. Или кто он там такой? Давайте постараемся с ним тоже разобраться. Не попал. Ой-ой-ой, как сложно же мне попасть-то. А? на держи-ка. Инако, еще держи-ка. И Инако, еще разок. Отлично. Прям куда надо, я им попал. Но он, ребятки, все, все еще дееспособен. Он все еще дееспособен. Не так-то просто, оказывается, с ним. Так, подойди-ка сюда поближе. Я тебя послушаю. Отлично. Хорошо-то как, а? Хорошо просто работаем. Еще один демон вышел. Мы всех, ребятки, короче, зарешили. Ну, ну что ж, вот это, ребятки, дума тернул. Тут, как говорится, без комментариев. Тут просто надо резать и кромсать всех налево и направо. Есть какие-нибудь бонусы? Где-то я вижу, что здесь бонус есть. Наверное, надо посмотреть, где же тут этот бонус у нас а, находится. Давайте немножечко пройдем вот сюда. Тут Кто-то спрятался, что ли? Я не понял. Так. Вроде кто-то здесь болтал, но куда-то уже убежал. Так, ну что ж, продолжаем, ребятки, продолжаем продвигаться. Не стоим ни в коем случае на месте. Нам сейчас нужно вот отсюда. Ё-моё, вот это да. Наш мир, конечно, пострадал, друзья, от этой угрозы очень сильно. Где моя пушечка? Вот она, моя пушечка. Мне дробовичок все-таки больше нравится пока что. Потому что с помощью дробовика мы решаем просто все проблемы на раз. Так, здесь куда надо идти? Подскажите мне, пожалуй, старт. Тут какой-то странный и стрёмный фонарь. И дальше непонятно, вот куда нам надо идти. А, я понял, нам нужно вот сюда немножечко пробраться. Да, вот сюда, в другое окошечко. Мы просто в каком-то каком здании сейчас ходим туда-сюда. Корпорация хочет а -а -а. Не стоит благодарности. На, держи в рот. Получается, бутерброд, да? Получается, конечно. Ну-ка, иди сюда. Так, это-то я-то порвать-то я его порвал, но сам рисковал упасть куда-то в яму. Да, очень просто, кстати, с этой пушкой, да, с липучкой гранаты а, разрывать этих демонов на куски. Просто в рот ему запустил одну гранату. Да, у них рот очень большой. И просто проблем никаких. Так, ну что ж, тут нам надо вот на эту стенку, я так понимаю, да? Зацепился. А дальше куда? А, не понял я. А, дальше вот туда. Ну, Что-то мне кажется далековато как-то, нет? Так, дальше куда? А, вот туда нам надо. Оп. Мне все кажется, что как-то далековато. Но оказывается, наш парень очень сильно любит прыгать. Так, и сейчас что, за броню надо сходить? Давайте, ребятки, за броню сейчас сходим. Потому что бронька нам определенно потребуется, понадобится. А, там просто можно было наверх. Давай, давай, давай. Ова, отлично. Вот этот вагончик. Так, здравствуйте. Проходите мимо. А, вы мне неинтересный, вон мне тоже а, еще один демоноид. Надо ближе подходить к ним с такой пушкой, чтобы, как говорится, более эффективно использовать ее возможности, да? Это что у нас такое? Смотрим, ребятки, создание Комитета, смотрим, что это такое Демонические э, Какой-то комитет, демоническое вторжение Определило судьбу всей планеты Больше не осталось ни стран, не разделяющих Их границ, однако некоторым чиновникам крупных Крупным политикам и высоким военным чинам удалось выжить благодаря защитным бункерам, скрытым от глаз общественности. Все они объединились под флагом Союза Наций, который воплощал все то, что осталось от, от законодательной власти и, и при благоприятных обстоятельствах могло бы стать единым общим мировым правительством. Союз Наций совместно с военными базами предпринимали усилия для того, чтобы создать централизованную систему власти, построить надежное убежище для выживших, обеспечить их едой и необходимыми перепасами в новых условиях могли работать исключительно внутренние военные средства связи, что обеспечило военным а, возможность участвовать в отправке гуманитарной помощи и защитных и защитных операций к, 2051, к 2151 году О создании комитета стало делом Первоочередной значимости И последней надежной надеждой Человечества Вот такая вот у нас картиночка оптимистичная так Ну что ж, друзья, продолжаем дальше кромсать Демоноидов Что тут такое у нас? Я не понял, какое-то гнездо Похоже на какое-то гнездо, да? Что такое? Ой-ой-ой, ой тихо! Не понял я, ну-ка иди отсюда Ты зараза, я надеюсь я с тобой разобрался Чего? Хорош буянить уже. Ты даже не думаешь, с кем разговариваешь. Просто так летишь на рожон получаешь пащан. Отлично, это все в моем стиле. Так, этого парня мы пополам, наверное. Блин, бензопилу я использую, мне кажется, не совсем рационально. На, кавай, выкуси -ка. Хорошо пошло, да, хорошо чувствую, пошло. Здесь тоже есть штуковина, но я, похоже, от нее уже избавился. Ха -ха. Не успела она даже вылететь, а я... Ой-ой-ой, а тут она успела. Вы смотрите, что творится, а. Вы только посмотрите, что происходит. Так, а липучкой сразу же можно ее убить? Нет? Нет, друзья, нельзя ее сразу липучкой убить. Надо ее по по по потихонечку, смотрю, расщеплять. Да, щупальца какие-то стрёмные пошли. У нас тут ладненько. Не боимся, мы этих щупальц. Давайте из уже из пушечки постреляем как следует. Так, а ну ловите. Так, демон, чертов, на-ка, выкуси. Я знаю, что у тебя большая пасть. И в нее очень хорошо можно класть. Опа! И глазки можно вырывать. Так, здорово. Не понял. Так, что-то я не понял, кто у меня попадает-то, а? Я вроде держусь на расстоянии. Вдвоем сразу окочурили, что ли? Ну-ка, по очереди все. По очереди подходите, друзья. Не толпитесь ни в коем случае. Так, я отсюда пришел. Сюда я пойду. 45 патронов, наверное, я, пожалуй, еще э, возьму. Так, ну что ж, наша главная миссия это прервать заседание совета какого-то там. Да, вот мы сейчас туда и направляемся. Я надеюсь, у нас в рамках сегодняшнего э, видоса это удастся нам сделать. Да, выходим. Это что у нас такое? Это у нас лифт. Будем карабкаться. Так ползем наверх. По мне кто-то, по-моему, стреляет нет. По мне кто-то стреляет, да, ребят? Я был прав. По мне реально стреляют, что-то Ой, меня пытаются нагнуть. Так, наверное, дробовичок мне сейчас нужен. Здравствуйте. Привет, чувачок. Чувачела, здорово, не ждал, а я пришел. Меня тут, значит, послали со всеми вами разобраться. Вы тут смотрю, устроили? Что-то я не... что-то непонятно. Не попал я ему в рот. Ну-ка, нака, держи-ка. Попал, что ли? Ну-ка, давай сюда свой глазик. Отлично. Еще один, нифига себе. Вы что-то, смотрю, сговорились как будто бы все. Ну-ка, возьми-ка. Возь... Не попал еще раз! Какой раз я в него не попадаю, а? Он, смотрите, что делает, а? Так-то он жирный, если ему в рот не попадать в или пучки, этот парень достаточно жирный. А, ну-ка, получайте! Сейчас будет фейерверк очень жесткий. Ни хрена себе, всех расчистил этот фейерверк Ну-ка, держи-ка. Не получается, надо бы пилу использовать, да, по назначению. Все как надо. Все... ой, а ты откуда взялся? Вы только посмотрите, что творится, а? Надо здесь срочно как-то решать это все дело, а? Вы только посмотрите, что творится, а? На, на! Блин, как демон, там еще этот странный типок, арахматрон. Ну-ка, надержи-ка. Не, не понял. Вот это жесть. Это, ребят, какая-то просто жесть происходит. Бензопилу, пока я заводил. Мне почти что надавали по Ну-ка, держи. Я убил его, нет? Никак не убил, ребят. Я его все никак не убью. Отлично, отлично. Завалил, родного. Ах, <смех> блин, реально здесь, ребятки, экшончик тот еще. Надо пробовать. А, пробовать успевать, как говорится, всем раздавать. Ну, жестко, очень жестко, конечно. Oscar. просто же я не знаю что там творится на косм... на кошмарный уровень сложности но здесь достаточно нехило так получается отгребать да даже от самых ложков так ну что ж поехали что там мы тут смотрю открыли а, новый портальчик открыт для дальнейшего прохождения голову я тебе не снешь, что ли еще ой-ой-ой давай попробуем повоксируем на на давай бокс бокс еще удар хороший удар конечно но этого недостаточно блин он меня так то просаживать на держи на держи Дай-ка мне все, что у тебя есть. Так, это у нас топливо пригодится. Надо смотреть, что у нас есть в округе. Надо, ребятки, обшаривать местность. Вот там я вижу, наверное, есть бронька где-то наверху. Но я почему-то до нее еще не добрался. Так, секундочку. Как туда запрыгнуть? Отлично. Где-то здесь я вижу бронька есть, да? Вон она, похоже, там вот, да? Да, вот она, бронечка. И отсюда? Так, броньку мы забираем, конечно же, да. И нам нужно сейчас сюда. Кто там такие? Не понял что-то смотрю совсем обурели. Что-то совсем держки. Ребятки-то у нас пошли, да? Там, у нас опять как всегда, перестрелка. Так, а здесь, ребят, вопрос. Здесь у нас встал вопрос, как бы его найти. Забудите Пока что не пойму. Не не да, ты уверена? Капец. Какие здесь у нас интересные а, речевочки. Так, давай уже писать Тут где-то я смотрел, вопрос был. И это я уже спустился вниз, я так понимаю, да? Здесь где-то есть вопрос. А вот где? А, он вообще внизу где-то остался. Вопрос остался где-то внизу. Возможно, мне еще предстоит до него добраться. Давайте, ребят, будем пробовать добираться. Так, так, так. Наш парень бегать-то не умеет, что ли? Так. так. Так, так, так. Это я обратно пошел. Давайте уже пройдем куда-нибудь туда вниз. Вот отсюда. Так, так, так. Тихо, тихо, аккуратно. Аккуратно. Бьем точно. Да объем точно, я же говорю, не получается у меня точно бить. ой ой, -ой кто-то там летающий надо. Вот эти типы так умеют летать. Да, на получаем. -мо, со всех сторон. Просто со всех сторон. Еще здесь ищу пальца. Так, тихо тихо Тут просто-напросто со всех сторон у нас налетают. Сейчас надо. Надо просто, ребят, использовать все то, что у нас имеется. На данный момент. Мы, кстати, еще забываем постоянно про то, что у нас есть а, суперская способность. Это вот пушечка гранат, гранатами такой расстрелять. Большими, причем гранатами. И я на нее почему-то не нажимаю никогда. Надо ее использовать против каких-то мощных врагов. Не вот этих вот ложков, да, а что-то мощное надо найти. Так, отлично. Перезарядка работает автоматически, про это я уже говорил. Так, так, так, что у нас здесь еще есть? Вроде бы все прошел. Но определенно в этом доме я вопросик-то не нашел. А надо бы находить, потому что в этих вопросиках может быть что-нибудь интересное. Ой-ой-ой, тут пушечки. Ой-ой-ой-ой-ой, осторожнее, осторожнее. Осторожнее. Битва-то, смотрите, в разгаре. Битва у нас в разгаре. Ребятки, в ударе все. Демоны в ударе. Настреливаем аккуратненько. Настреливаем четенько. Да, отлично. Елы-палы. Смотрите, что происходит у нас, а. На, получа Не достала до него. Не достала до него эта штука. Больше нету, да у меня. жестко, конечно. Очень жестко. А сюда уходить смысла нет. Так, берем дробовичок наш. Попытаемся сейчас. ой ой ой ой жестко, как, ребятки. Не осталось у меня боеприпасов вообще никаких. Только бензопила. Только одна бензопила осталась у меня. Все. По сути, это все, походы да, приплыли. Будем пробовать сейчас как-то э -э -э, взаимодействие по-другому. Так, есть у меня еще плюшечки. Так, ну-ка, давай-ка из пушечки вольнем ему. Не получается. И в итоге мы улетаем просто-напросто в ад! А чем мы стоим? А чем мы стоим-то? Я не понял. Да, нас все-таки нагнули. Да, ребятки, жестко, конечно, происходят бои у нас думы Тернал. но мы держались как э, могли. Ну что ж, друзья, на сегодня пока что все. Как говорится, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!